Отличнейшие блюда, которые понравятся каждому. Предлагаю вам замечательные драники с сыром, которые поразят вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления. Сегодняшний мой рецепт посвящен тем, у кого не всегда есть достаточно времени для приготовления сложных блюд, а также тем, кто любит настоящую домашнюю кухню. Итак, представляю вам абсолютно простой рецепт драников с сыром, с которым вы без особого труда приготовите полноценный завтрак, обед или ужин. В таких драниках есть масса преимуществ. Во-первых, это действительно невероятно вкусное блюдо, которое лично у меня ассоциируется с детством а во-вторых, для его приготовления нам потребуется минимальное количество ингредиентов. Технология приготовления также предельно проста. Мы будем делать обычные драники, но при этом попытаемся их немного разнообразить, добавив к ним небольшое количество тертого сыра, и уже через 25-30 минут на вашем столе будет стоять горячий и ароматный обед для всей семьи. А чтобы вам было проще справиться с приготовлением, вот вам мой рецепт драников с сыром с фото. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Первым делом, конечно же, нам необходимо натереть картофель, поэтому мы чистим его, тщательно моем и трем на крупной терке. Затем разбиваем яйцо и аккуратно отделяем бейлок от желтка, бейлок взбиваем до образования густой пены. Сбитый яичный белок перекладываем в миску к тертому картофелю и добавляем 2 столовые ложки сметаны. Теперь осторожно перемешиваем все ингредиенты. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. В сковороду наливаем немного растительного масла и хорошенько нагреваем ее. Теперь выкладываем на сковороду наши драники. На один драник примерно 1 столовая ложка картофельной массы. Жарим в течение 5-6 минут на среднем огне, затем переворачиваем и жарим еще 5 минут с другой стороны, пока драники обжариваются. Мы трем на крупной терке сыр, потом раскладываем его на уже обжаренные драники и держим под закрытой крышкой еще пару минут на медленном огне. Когда сыр расплавится, выкладываем драники на тарелку и подаем еще горяченькие к столу, приправив сметанкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Картофель 4 штуки. бейлок яйца 1 штука. Сыр 50 грамм. Сметана 2 столовые ложки. Масло растительное по вкусу. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Количество порций 2. Не останься равнодушным вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Буду скучать без вас.